Есть, друзья, такая старая русская пословица. Кто рано встает, тому Бог подает. Посмотрим, как сегодня это сработает в моем случае. Но если вы видите этот видеоролик, то значит это сработало. Темно еще в лесу. Вот, ребят, следочки куницы. Подзасыпало их уже, конечно, но... Это хорошая куница ходила, очень хорошая. Сейчас вот следующий капканчик. Будем посмотреть, как говорил мишка-японец в фильме «Жизни и приключения мишки-япончика». В лесу, конечно, здорово. Снега нет, плохо смотрите у нас 16 декабря снега, снега вот столько все растаял лес рубят друзья безбожно, безбожно рубят лес, как это остановить, как это прекратить это извиняюсь за выражение это блядство Полное блядство! Нельзя так с природой поступать Раньше был лесформхоз В советские времена Так он на третьей части не рубил того, что рубят сейчас частники а, Ладно Не будем о грустном Вот у капкана тут следок мы уже засыпаны Куничка проходила, а в капкан не пошла что мои дорогие капканщики хочется вам сказать по поводу пленки скотча на дереве мясо остается целым мыши в ящик не попадают но для установки нужно желательно одно дерево и не толстого диаметра сантиметров 20-30 можно тоньше так работает скотч. Работает прекрасно. Мыши в капканы не лезут. Я помню, по сравнению с прошлым годом, первая установка капканов у меня была. Я на проверять, пошел недели через две. И в капканах уже не было совсем, совсем ничего. Одни кости от лещей. Мыши все, выели. В этом году, это у меня получается уже вторая проверка пути, такая <coughs> по снегу. И приманку не подновляю. Приманки в ящике много. Так что рекомендую обматывать скотчем, потратиться раз, обмотал дерево, и он будет служить несколько лет. Очень эффективно. Не помню, кто мне это подсказал, вроде... Да, не буду утверждать, кто-то подсказал обмотать скотчем, порекомендовал. Спасибо тому человеку. Ну что, друзья... Говорил же вам, что не зря смотрите данный видеоролик, попалась куничка. Приятно радует. Проходил рядом вот здесь, вот, буквально вот с этой поваленной елкой, видел следы. Видимо, по сырому еще ходила снегу. И вот она. Красавица висит. Прекрасная голоса. Нет, небольшая. Небольшая красавица вот такая вот. Попалась в березовский капкан что могу сказать круто охрененная куничка красивая очень очень красивая куничка так вот это выглядит парни супер да что хотелось еще сказать Я стал снимать там у меня через капкан в общем следующий капкан э -э лесозаготовители ящик покрасили в красную краску будут вот видно капкан сработали ящик покрасили в красную краску видимо будут вырубать лес по всей этой стороне сейчас комплексы работают в двух местах слышно шумят в общем леса вырубают много и с той стороны реки тоже комплекс работает. Но там уже, наверное, не комплекс, а вывозят уже. Делянку вырубили. В общем, все рубится, все вырубается. В этот кстати, вот в этом месте. Первый зверь у меня попался. Темненькая такая красивая конечка. Не сильно она застыла. Скажу я вам. Будем надеяться на ней. В принципе, холодно было, не должна она, не запрет. Да, я думаю, даже она не так давно попалась. Она еще такая мягонькая. Не сильно задубела. Не глаза у нее. Обычно, когда куница, давно податься глаза. Немножко западают у нее, замерзает, остывает. Вот здесь совсем недавно попалась. Олег сегодня идет по большому путику, тоже капканы проверяет. На сегодняшний день у нас уже поймана... Так, так, так, так, так, так. Сколько? Около 15 штук. Сегодня у нас середина декабря. 16 декабря, 15 кунчик уже поймал. Сном снимают парни с капканов. Не, некогда. Это у, на ящичном путике это у меня четвертая куничка уже в этом сезоне. Сейчас буду доставать ее из капкана, устанавливать капканчик и двигаюсь дальше сегодня нужно ехать не в Киров раннее утро но уже есть результат спасибо что смотрите не забывайте народ подписывается очень очень хорошо может быть будет какая-то польза для меня для развития канала планирую покупать камеру новую посмотрим в общем не знаю какую здесь. ладно ребят снимаю куницу и выдвигаюсь домой саня игорь мужики пойду поздороваюсь рыбу вы вроде бы вот. Клюй на собачий хуй да? ага. Че ловишь? Или только начал? Понятно я, блядь... Обрыбился, видишь? Ага. У этот, блядь Весь омут заставить можно Ну что, ловишь? Паруса, металле, блять, Сразу после работы ванул. У меня где-то бурда валяется на тебе, отдать нас А он потолше у меня, вроде. Да, вот, ну, Потолще. У меня даже два бурда. Че, я не рыба Мне на 130 надо. Это сотка. У меня потолше вроде. А -а -а. Зади так я посмотрю потом. Чё, я не рыбачиваю, зачем? Только еще подъехал, да? После работы сразу? Да. Хотел на Жирское... А вот чё? На, на, на это... Наваракшивание. А Если здесь не будет клевать, значит наваракшивание будет. Да? Понятно. А, Жариться хочешь стоит. Ну, если завтра будет погода Туда... Видал этих кошек-то, нет? А? Видал этих таких кошек-то? А, видал, да? Одна попалась. Тут рубит, не знаешь, капкан у меня, блядь, закрасили весь нахуй. Краской, блядь. Видно, делянка будет. А вон тут за ручьем. А, тут этот как его, блядь. Вот тут он вот, заготовляет. А кто, не знаешь? Mm. <coughs> Понятно. Сейчас Киров поеду. Что, как дорога? По дороге как ехать? Нормально? Нормально. Mm. Подледенело как-то, блядь. Вчера Лося гоняли, гоняли, блядь. Ну как гоняли, под вечер уже подняли. За день-то нихуя. А что не подпускают? Снег хрустит, блядь. Вот, на мой взгляд, ребят, капканы в ящик идеальный вариант постановки вот такой на одно дерево скотч небольшие опиленные жерди на два гвоздя с этой стороны с этой стороны на два гвоздя гвозди калачу один вот так один вот так бы не выламывала устанавливаю ящик и алюминиевой проволокой вокруг его обматываю чтобы не падал ставлю капкан тут же креплю цепь обматываю дерево скотчем на мой взгляд самый лучший вариант постановки капканов ящик По... когда ставишь куда-нибудь в корни в коряги там очень много мышей там они всю приманку выедают а здесь ну, результат Действительно результат на лицо. Мыши не поднимаются в ящик Я за второй сезон Установки ящичных капканов Нашел свой вариант Мой вариант установки ящичных капканов Вот именно такой Потому как нет у меня времени Часто проверять капканы И нужно чтобы там всегда была приманка А соответственно Чтобы там не было мышей Пока мой вариант установки такой Лучший из вариантов Дальше посмотрим Возможно будут появляться какие-то нюансы А капканы работают как От тропы, так и от березовского завода Суаз Капканы работают Покупайте Ну все, друзья, крайний капкан Выхожу я уже В деревню Крайний капкан пусто В общем Результат на сегодня Одна куница Это тоже результат все, все целое, ничего не съедено Отлично Одна куница, ребята, это тоже результат В общем Всем удачных охот! Скоро у нас новогодние праздники Но я надеюсь, что еще успею вас с ними поздравить Еще, наверное, приеду на проверку Один раз Надо на лося лицензию закрывать Я думаю, что до Нового года мы с вами еще увидимся Не хочется ехать в город но там семья, дети Жена Надо Работа давайте не скучайте заходите на канал пишите комментарии ставьте лайки если не трудно всем удачи всем пока всем до новых встреч счастливо друзья